Good Day, чтобы с тобой снова Air, и недавно я решил запустить Mafia 2 на своем среднеслабом ноутбуке. Ну, как недавно, в прошлом году. Перед началом хотел бы обратить внимание на характеристики своего ноутбука. Ссылка в описании. Также в описании будет ссылка на документ, в котором показаны результаты тестов этой игры и предыдущей. Ладно, не буду зимуть, начинаем. Сначала хотелось бы прояснить то, что настройки игры работают криво. То есть, когда я пытаюсь изменить пресет настроек на низкий, мне становится невидно игру. Поэтому мне приходится спамить кнопку Escape, чтобы выйти из меню, потом кнопку вниз и дважды нажать на Enter. Поэтому данный выпуск будет коротким и мне придется вновь показать лишь два футажа, но только с геймплеем из начала игры на так называемых оптимальных настройках. Ладно, пока я окончательно не затопил в водой информации свой дом, улицу и город, нужно поскорее начать основную часть. Начнем все конечно с вырбы глазного качества съемки с учебниками вместо штатива, только уже не на Samsung, а на Xiaomi. Итак, в игре, несмотря на хорошую графику, все стабильно в 30 FPS, пока не заканчивается ролик. Прирендеренные в 30 FPS. В заставке на движке игры FPS скачет, но оно и понятно, ведь большое количество пропов и персонажей в кадре плохо влияет на кадры в секунду. Поэтому в этой заставке у меня то чуть меньше 30 FPS. Это, разумеется, когда очень много объектов в кадре, то чуть ли не 60. Ну, это когда мелькает только один или два персонажа, а в основном 40. Но вот нам идут поиграть за Вито, и результат около 30 снаружи да и внутри здания тоже. В общем, переходим в Empire Bay. Тут нас ждет при в 30 FPS ролик. И, на удивление, в зимнем Empire Bay все тоже в 30 FPS. Что ж... Блин, телефон разрядился. Ну, а на этом видео заканчивается. Ставь лайк, если ты идешь DJM до бара. И тут игра показывает 60 FPS. Непременно хороший результат. Вот бы всегда так. А, блин, фокус бился. Ну, давай! Ну, ну, не видишь что ли? А, блин. Ну, хоть когда-то эта книжка со знаниями, что я знаю, пригодилась. В общем, приехали мы в город на такси, отказавшись от сдачи, и картина тут почти кинематографичная. От 25 до 30 FPS, иногда даже 40 бывает. Внутри дома исключительно 40 FPS. На этом часть с записью с телефона кончается, и начинается часть с высококачественным геймплеем с клавом и шью. Итак, начинаем игру с пререндером все в порядке, но в заставке FPS на порядок меньше. Точнее на 10, а то и на 20. Чаще всего кадров бывает от 25 до 30, но с эффектами и вовсе 20. И это нужно заметить, что я использую прессет в бандикаме для большей производительности, то есть меньше лагов, больше места. Ну, не свободно занято. Но вот еще один пререндер в 30 FPS и с прогулкой по городу. Все ужасно. Ну почти но до 30 FPS не доходит, так что все почти ужасно. Но кадры могут упасть и до 18, в среднем же где-то чуть больше 20 FPS. С этой заставкой все как на записи с телефона, только на 20 FPS меньше, то есть 40 вместо 60. А иногда бывает и на 30 меньше, то есть 30 вместо 60. А иногда бывает и на 40 меньше, то есть 20 вместо 60. А иногда, Так, ладно, хватит неуместных шуток, не подходящих моему каналу. Это серьезное видео про запуск Мафии 2 на слабом ПК. В общем, я хотел сказать, что в этой заставке 30-40 FPS. На дворах МПРБ тоже нехти, но ниже 20 не падает и выше 29 не поднимается. В помещении ситуация совершенно такая же. В среднем на улице и в помещении где-то около 25 FPS. Используя свои невероятные навыки пользования калькулятором, можно вычислить средний FPS и игру. Например, посчитав FPS без бандикама можно узнать, что у меня столько FPS, а если посчитать сколько с бандикамом, то столько. А на этом пришла пора заканчивать. В этом видео могли быть неуместные шутки из-за того, что я экспериментировал с контентом, а на этом все. Ставь лайк, подписывайся на канал, нажми на колокольчик и, внимание, зайди в твиттер, ведь там публикуются новости по поводу создания роликов. Бай-бай, сэр.